Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рей, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды Так, Лига Сюгунов. и я смотрю у нас даже до Лиги Самураев все упало, да Все упало, все пропало, давай-ка я посмотрю Да, Лига Самураев 3 звезды, ранг 100, -й. буквально чуть-чуть еще, ребят, я упаду до Лиги Самураев 2 звезды Ну что, я предлагаю тогда сделать ответочку она будет быстрая, без промедления Самое главное, что она будет очень эффективная Так, ну что, противники наши начинают э, практически 45 -й, 43 -й уровень Ну, а я беру на подхвате наших 56-х Так что сейчас будет хлестка, как говорится, но по существу Так, давай, майки, отжигай Ну что это такое было? Ну что это за отжиг такой, а? Блин, ребята, 56-й уровень и 45-й Разница в 12 левлов... В любой другой игре 12 уровней Разница это практически сразу смерть Здесь же нифига подобного Здесь они еще успевают Повыпендриваться, понимаешь? Ой-ой-ой-ой-ой Это сколько получается у нас? 70-30 ступенек мы всего пролетели Что-то это не солидно Нифига <клёх> Ладно Так, ну что, у них пока держится 45 уровень Выше они не поднимаются <клёх> Да что такое, это хорошо, ребят это очень круто. Сейчас мы их будем бомбить. Ну, давай, наверное, вот так вот сделаем. Дальше запрет на хилку, чтобы тут April не выпендривалась. Так, Ваньку, наверное, шлепнем. Да ха, ну успокойся ты со своими дебафами. Причем дебаф он повесил не на всех. Ну, ты что делаешь-то, а? Ксивер Монтес, ну... Ну, что это за дела? Твою налево, ничего не может нормально сделать. Так, Крип уничтожает спринтера. Обидно, да, Эйпл? Хилочка твоя не сработала. Ну, а у нас очередная победа. Отлично. Погнали дальше. Так, с 69-й мы попадаем на 38-ю. Это уже поинтереснее. 15-19 у нас есть. Давай, наверное, я сделаю немножечко по-другому. Надоело мне на них любоваться. Сейчас змей Кавион будет и тут хлестка наказывать. 49-й уровень. И, кстати, посмотрим, сколько он будет наносить урона. При всем при этом. Да вот как это понимать? Ну 70 уровень, ну господи, ну Не может, он не может добивать, понимаешь? Это еще не легче Ой, Ребятушки, не знаю, что тут происходит Но игра явно, как говорится, противится моим атакам Сопротивляется как эти, как ужин на сковородке так, нет уж, давайте 15-19 Потому что начинается у них вот это 14 Вот кого надо брать Так, да, кстати, у нас же Рафаэль с сотого уровня Я и забыл совсем об этом Слушай, ну это топчик Кстати, ему, по-моему, там нужно прокачать Последний скилл Или это не ему надо прокачать Нет, у Рафаэля вроде бы все Это у Пиццлицева надо прокачать, было плюху Ну-ка Ну красавчик Правильно, без разговоров, как говорится На сотом уровне у них на 100% Ребята, раскрывается их потенциал а мы переходим в плане? Чего? С 11 на 10? Вы что, совсем прякнулись? <клышленный фон> Друзья, без комментариев Вы все прекрасно сами видели Это что за бредятина сейчас была? Я выиграл поединок И меня всего лишь на одну ступеньку перебросили Красавчики а мы еще тут говорим о какой-то справедливости. Да в плане, ты, блин, даже не нанесла урон, морозилка. Че, в чем проблема-то, не пойму. Так, пора этого хламона, наверное, втаптывать в землю. Да-да-да-да. Своей задницей жирной тут начинает бомбить по нам. Молодец. Что происходит, не пойму я. То кого-то мы добить не можем, то одну ступеньку пролетаем. Так, ребят, я вернулся в Лигу Стегунов. Одна звезда, 87 позиция. Но мы на этом не останавливаемся. Я возьму здесь Донателла. Дони, Дони, Донателла. Так, поехали. Естественно, сейчас с юрикенами. И мне кажется, что они все тут упадут. Да, много чего кажется, да мало что получается Не упали они, причем вообще далеко не все Да по-моему, от силы один брякнулся Остальных пришлось добивать, поэтому... Ну, Дони еще раз вам повторяю, ребята, в атаке он не очень хорош Он есть только по защите По атаке к нему никаких претензий вообще не должно быть Так, если я возьму здесь Макмана Соточку Раз, два, три, четыре Соточка пробьет Он, интересно, он сейчас вот здесь вот Пятидесятых Логично должен, да? Да, и он делает Он не такой ватный, как В атаке, еще раз повторю, как Дони. А у нас 47 место И 15-20 уже дают Давай возьмем Лео Лео на Оджик пойдет Естественно, со своей вертушки все как полагается. Так, Ванька, я знаю, что Кирби и Монда Гека упадут сразу. Да, в принципе, тут, наверное, все упадут. Да. А у вот такие руки длинные, я смотрю. Вообще. Плюс у него какие-то такие здоровые наручи. Ему не тяжело, интересно, хлопать в ладошки-то <клёп> с таким грузом на руках. Ну что, я беру Бакстера. Мне кажется, здесь будет достаточно одной смертельной волны, чтобы они все тут упали. Но это не точно. Да, это не точно, ребята, потому что Сплинтер выжил. Ну и выжил Слэш до тех пор, пока на нем не сработала постепенно урон. Я еле-еле продвигаюсь Я никак не могу даже пока еще Добраться до Лиги сюгунов Две звезды, ну что это такое, а, друзья Так, так И вот так сделаем Такая команда Да тут в принципе на Рафаэля, Наверное будет достаточно О, тем более еще Майки делают уклонение. фиг попадешь Как говорится по нам теперь Поехали Ага. Дальше Рафаэля вставим в стойку. Пробьет. Пробил. Так, нейтрализатор. Красавчик. У него хоть одна массовая атака, но она довольно сильная. Ну что, мы двигаемся дальше. И наконец мы приходим в Лигу Сигунов две звездочки. Продолжаем. Так, я думаю, здесь будет одного кожеголового более чем достаточно. Естественно, своим кубрем. Он должен их всех смести. Я на это надеюсь. Ну-ка. Да. Просто без проблем. Интересно, может быть мы успеем добраться сегодня до Лиги Сегунов три звезды? Было бы неплохо. А было бы еще лучше, если бы мы добрались до Лиги Мастеров. Но это вряд ли. Все равно как-то очень медленно мы продвигаемся. Ну что стоите? Что стоишь, качаясь, белая береза. Это вот относится к Бакстеру. Он как белая береза. На тебе. Ваня, ты не пробила. Эй, девочка, ты что делаешь? 59 уровня. Не смогла даже добить 57. -го. Так, перейду или не перейду? 51 место. Так, 16-21. Ну, давай я возьму здесь Кренга, так уж и быть. Раз, два, три, четыре. Мы, в принципе, уже перешли на 70 уровень. Но и он не отступает, наш противник. У него уже 61. То есть, он пошел на... 62, 63, 65 уровень. Ну, Крынк, понятное дело, отжигает. Нормально. С Крынгом тут не поспоришь. Так же, как и с Маузером. Не, мне кажется, только лишь э, Сгун 3 звезды у нас будет. Давай 15.21. А, 16.21. Все, отлично. Я возьму Ваньку. Раз, два, три Четыре Да тут уже кого хочешь бери Победа все равно будет за нами Поехали Вначале сделаем так А потом с грантомета. Все Остальным даже не дали ничего сделать То есть Шархан и Ванька просто ушатали их Ну попробуем так, 16-21 нужно, во-первых. Вот оно. Есть. Да и прям с хвоста начнем. Так, так. Так, так. И вот так. Потому что, ребята, 59 уровня у нас есть. Если бы их не было, я бы никого бы не стал бы брать из самых сильных. А так пришлось. А так пришлось, потому что, ну, вон у нас 70-71 уровень. Не хотел я рисковать. Блин, почему мне вот этот Тимати раздражает, а? Друзья, знали бы вы только. Ну, вот и Лига Сегунов 3 звезды. Прекрасно. Сегодня среда. Так что есть, ребята, время. Единственное, что у меня завтра начинаются рабочие смены. Рабочие смены, что я... Два дня, минус. Это получается четверг, пятница. Поиграть я не смогу. Как бы я... Не хотел, не получится А там суббота, воскресенье, пандемия, блин Офигеть, как время, время летит Просто Дни за днями, недели за неделями Месяца за месяцами, я даже В шоке Как все это, ребята, быстро пролетает, а? Как года наши летят Со скоростью света в топку Ну что, ребят, попробуем Армагон, в принципе, один должен справиться здесь я знаю, что нам не очень дадут много наград, но просто хотя бы отыграть этого персонажа. Да. Просто вот так вот он взял, валунчиком бросил и разобрался с нашими противниками. Иш, бонус за выживание X1, бонус за победу X2. То есть две ступеньки это максимум. 77 была, становится 75, да? Так, в магазине я открою бесплатно пак. Замечательно Так, здесь забираем И двигаемся на серию испытаний Раз, два Три, четыре, пять <mark poziom language> У нас Рафаэль Это, ребят, как говорится, с подчином его, да? Э -э -э ну давай лучом пробьем, фиг с ним Добить да хватит. А, здесь валуна. Нет, ну это вряд ли, конечно, достаточно будет, потому что. Хотя. Хм. Даже пикнуть не успел. Как мы его тут раздеребанили. Ну и круто. Так, забираем здесь награду. И что у нас дальше? Бои, бои поднять у меня персонажа. Так, ну, бои понятно, что у нас будут, это... Где этот пиццелицей? Во-первых, поднимем ему уровень, даже два уровня. И... так, а... а, все, мутагена не хватает. Блин, что тогда делать? На карайке у нас все найдено? Да, до шестой ступени прокачанный. А нейтрализатор? Тоже, да? Шредер, пульвизатор. Ну, у меня остается только пиццелиция. Давай на голубе пита найдем что-нибудь. Например, 4 геймпада Так, один нашли Еще три надо Так, второй Да е-мое, ну но... Этот джойстик это не то Второй, третий и последний Нифига, да? О, да, это джойстик, это не геймпад Да ты серьезно, что ли, э? Ты посмотри Ты посмотри, что вытворяет, а? Э? Специально, что ли, так делаешь? Игра Не дает, она дает джойстик геймп... У меня вон пицца уже закончена, прикинь Да, с таким шансом вылавливания я манал, ребят Так, дальше у нас что идет? Дальше у нас идет испытание, но мы будем фармить, само собой, жетоны. Так, ну что, мы сейчас купим 3 ДНК на Рокула, потому что мы уже накопили 720 жетонов. Смотри, как у нас улетучиваются, ребята, телепорты. просто со скоростью это, а новых я еще не скоро куплю, потому что не накопил я на, на, на них достаточное количество долларов вот такие вот дела тогда, наверное, придется нам с фармом немножечко повременить, потому что нам нужно будет ежедневки делать а для этого нам тоже нужны будут телепорты Ну все Так, идем в магазин Вот так вот Друзья мои, 94 ДНК 94 ДНК И все, все, ребята Вот такая вот сегодня коротенькая серия Но тем не менее, хотя бы вернулись э, Мы в свой ранг В Лигу Сегунов Думаю, на следующих сериях До Лиги Мастеров и в конце недели, как говорится, закрепимся Уже на Лиге мастеров 3 звезды, топчик Ну что же, на сегодня все Всем удачи и до новых скорых Видосиков